И вот мы все-таки собрались на рыбалку. Как-то нам надо сесть. Костя, залезай. Нам туда. Привет, Куда-то едем? зимняя Че зимняя? Открыта, открыта хата Хата открыта Гуши, гуши И вот И вот мы практически мы приехали, приехали, приехали блин. Да, начинается Арбайтен, Арбайтен там дальше еще хуже. Ну ладно, мы сегодня пешком не на машине, идти. Да, пешком. Еще раз вытюгитесь, пожалуйста. Много, много. А вы не будете? Я не вытюгаюсь. Да. А ты что скажешь? Нет. да изпилили бак бак бензину изпилили а дорог, а пол пути только еще пол пути еще только прошли да вот такая да поэтому мы берем с собой бензин масло масло и костью пиводров пиводров Сегодня мы пытаемся доехать до озера, но получается, что мы сегодня рубим лес. Рубим лес. Нас немножко потрахивает. Вот, товарищи занимаются делами. Вот. Александр Владимирович, так так, сидели, подожди, подожди, я прикрою вот здесь, вот, вот вот это вот прикрою. Да, да, да, да, да. Александр Владимирович, ЛДПР всем пример ЛДПР. Другу пошли пешком. Отлично. И здесь. Насос не брал? Сейчас будем щуков душить. Вот так вот застройка пошла, настройка. Oh, смотрите, oh. видите, видите. Oh, солнце. Oh, люди. Ууу. Андрюша, ты что тут делаешь? Ну как это все потом? Эй, ты мой сладкий сахар. Е-мое. Можно даже продублировать. Дядя Саша. ты какой красивый-то. Задумчивый. Какой? Задумчивый. Ты задумчивый? Саму то не смей. Что делать? Гад, жесткий. Кидай спинки или удочку. Не-не-не-не-не-не. Сейчас Вы в митину ]итесь? откроем Вы магазин. В то время, когда Андрюха накачивает всем лодки, всем я, главное, пиво себе налил, а пью не я. И, главное, неплохо. Да, беспокойся, товарищ. Да, да, неплохо. <свят> <свят> ну что, Становое, ты готова? Вообще воды море. Море воды. Так же, как пиво. Пива много не бывает, а воды много. О, чё у тебя уже? Ух ты, он один бон уже напит. Вообще он быстрый. Андрюха, Андрюха. Ты это? <свят> не, ну не молния, не, не, не. не ну да, ты это самое, как его. Рапит! Быстрый, быстрый. Такой. Ну блин, ты чё у меня? Рапит машина быстрая. Быстрый. <свят> Вставляй давай, и накачивай. Вот, ребята, мы наконец-то добрались до рыбалки. Ну как рыбалка. Так, пока еще как будет бы, крепем. А ну, кто-то крепит. кто-то отгибает. Отгреб... Кто да, вот даже весло я вам покажу. В натуре в натуре да. Бывал. Вот Да. Это у нас озеро становое. Секрет. Секретное становое. а он там бульфну вода у него вращалочка может ему что-то и придет а если что-то будет ну, обязательно в следующем сюжете ну, наверное, наверное. да воды воды в этом году вообще воды море море много моречка вся рыба там да за кордоном. а костя у нас загорает мы продолжаем наш репортаж смысл канавера мы с мыслью канавера блин э, да да да вот там а, друзья блин там ловит тут мелочок конкуренты а мы -то... Мы только крупни... -то... -то... за грубником, мы вот. да, за грубняком? Здесь делают становую тягу. Поэтому <свят> <свят> озеро называется Становое. Да. да. Ставим вот тут буквально. <свят> Завтра поймаем Да. Вот. Да. Надо придем. Костя, ты обещаешь? Что <свят> слово пионера? Матерь везла <свят> да, не угал. Да, да, да. Тетя Люся, привет. Привет, тетя Люся. Опа-на, подъехали. <свят> вот мы ну, подъехали. Подъехали Горяги, все. Гоу просто обидел Сработал миражик мне Сработал Костя, скажи, что ты думаешь по этому поводу? Потому что хорошо. А ты скажи что-нибудь Он говорит, поехали отсюда, поехали Я вам говорю, не надо ехать раз не клюют, значит значит, рыба тут где-то да. это вот нашу железь, она должна была попасть Молодец на нашу железь еще раз да а Костя что-то все что жует и жует да, не хват долгий да, вот мы на красивом озере Становое вот зеркальное озеро, зеркальное если бы я если бы мы лодкой не давали бы эту волну, то было бы все хорошо. Вот так вот, да. И не клюет. Не клюет. Не знаю, что там делает. Но, видимо, помогает мне делать фильм вообще. Это вот такое вот озеро. Опа, опа, смотрите, рыба-то играет. Вообще класс. Вот у нас жерлица поставлена только что. Но ничего на нее пока не водится. Тут рыбка играет, а там он наши рыбочки. Пытаются что-то поймать. Хотят достать щуку. Давай, подкребай. И мы заснимем, наверное, это на камеру. Она туда-сюда ходила. Покупай. Вечера. Давай немножко побыстрее. Немножко побыстрее и она еще ест, ест, ест, ест ест, ест таскает, таскает, таскает жалко, что нету приближения Ушла? Нет. Нету никаких слов, комментариев нету, да, Вообще. Как можно откомментировать такую Благодарю. К ним ты послал. Что я могу вам сказать? Любуйтесь. Завидуйте. Слова, да, брат, завидуйте. Да все. А ребята вон там. Ну вот, в конце трудового дня, решили проверить, нам-то с тобой всегда везет, видишь, да, на пустыне, и даже рыбы нет, Гоу просто отведет. Да пусть он рулит, что там? Нормально все. Пятая повышенная вперед, погнали! Дядя Дрюне! Все хорошо! Дядя Вова! Неу! Тут дядя Андрей! Достает, откуда-то вот непонятно. Откуда. Вот, вот, о блин, он не светил бы мне фонариков Во, в сторону нормально. Вот она щучка на 3 килограмма, блин. Да, хорошо. Да. Она скушала на килограмм. О, попала щучка на кило. Она ее съела. Да. Вот такая, да? Давай. А -а -а. Давай. Все. давай всех уже. что там сегодня наловили-то. Что-то попалось сегодня или как? Да, да, да, да, да. Такая. Да, и вот такая. такая. Да. Вот. И вот такая. Вот. И вот это. Маш, мою мать. Достал, конечно, Андрюха доставать по одной рыбине. Но там еще что-то есть станет. Вот был зверск. Вот. Это был зверск. Вот эту щучку съела. Это вот щучка. Да. Но мы ее тоже съедим. Да. Конечно. Вот только тут раскушенная. Буквально, еще на прикинь, да, да. <свят> <свят> вот туда. а еще, еще есть, еще, есть, еще, есть, еще, есть. да, это мы сегодня вот такая еще. поехали на озеро, вот такая еще, во, во. вот, да, совсем во. небольшая, вот. да, вот такая. Да. маленькая такая, да, такая. Не, не свети ко мне о, все о вот смотрите это так, это мы просто поехали на озеро дорогу Отдохнуть. дорогу прорубить Отдохнуть. а так у нас сейчас уже банька топится видите банька топится баня топится все нормально. Баня топится. Все будет хорошо.